Здорово, мужичье! Вот и подошло время для очередного топа. В прошлый раз мы показывали вам пятерку игр с совместным прохождением, и топ был весьма тепло вами принят. Но у многих остался вопрос, во что же поиграть с друзьями, не имея подключения к интернету или несколько девайсов для локальной игры? Мы учли ваши пожелания и выпустим целых два топа, посвященных данной теме. Так что представляю вашему вниманию первую часть топа кооперативных игр для одного устройства от mob.org. Что ж Поехали! Boundin ⁇ это необычная, можно сказать, танцевальная игра. Я бы не обратил на нее внимания, но миллионы фанатов и заоблачная цена меня весьма заинтересовали. Суть игры заключается в копировании медленных танцев, исполненных голландским национальным балетом. Да? Зажимая в руках устройство вместе со своим партнером, игра запускает некую круглую сферу, которая начинает вращаться и собирать бонусы от правильного угадывания движений танцоров. Я аккуратно обошел игру стороной, но сотни положительных отзывов и высоких оценок убеждают меня в обратном. Так что если у вас есть любимый человек, подруга, сексопильная сестра или голубой друг, предлагаю вам окунуться в этот танец жизни и ощутить на себе прикосновение радуги. Бэмфу! Это жестокое рукоблудство для двух, трех и четырех человек на одном устройстве. Выбрав свой цвет, на экране появляется определенное количество камней, за которые вам и перестоит сражаться. Смотрите, тапая по камню противоположного цвета, он. Он окрасил себя в те цвета, которые он окрасил себя. Да. Спасибо, Виталик! Завоевав все камни на протяжении пяти раундов, игрок одерживает победу. Будьте быстрее и смышленнее противника. Толкайте соперника, выкручивайте ему пальцы, ломайте руки, убивайте друзей и ешьте их мясо. В общем, играйте против медленных или мертвых соперников. Проверено. Работает. Draft Race 2 это необычные гонки для двух и более игроков. Чем же они необычные, спросите вы. Дело в том, что от вас требуется буквально нарисовать маршрут движения своего автомобиля перед заездом. А от скорости рисования линий зависит скорость вашего авто. После старта машинка будет двигаться по намеченному вами для нее пути. А вам остается наблюдать и подавать нитро в нужный момент. Такая вот интересная система. В Race 2 доступно 32 трассы и 16 моделей авто, так что вам будет чем скоротать время. Мультипонг это лучший способ убить время вместе с друзьями или девушкой, но если другого она не дает. Задача состоит в том, чтобы игрок защищал свои ворота путем перемещения пластин. Принцип игры стар как мир. Но на то она и мультипонг, что играть можно не только вдвоем, но и в вчетвером, создавая безумие на игровом поле. В игре куча режимов, преград и бонусов. То на доске появляется грозовая туча, заслоняющая обзор, то выскакивают преграды и вращающиеся стрелки. Разбрасывающие шары в стороны и дезориентирующие игроков В общем, поверь и проверь Мультипонг дарит море веселья и позитивных впечатлений ну и последняя игра в нашем топе – это «Джентльмен». О, господа, это настоящее безумие для двух джентльменов. Для комфортной игры вам потребуется 7-дюймовый планшет. Ну а если ваш девайс размером поскромнее, то можно и умом тронуться, потому как на экране творится что-то невообразимое. Кругом свистят ножи, бомбы и даже почтовые голуби. Появившись на рандомной и статичной карте, вы будете метаться из стороны в сторону, перескакивать с пола на потолок и обратно, оставляя след из ядовитого газа, за динамита и прочих ловушек. Дух соперничества, адский темп и веселая музыка не дают заскучать ни на секунду. Так что подкручивай усы и в бой! А на этом на что подходит концу. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. И не забываем писать комменты. Нам важно ваше мнение и предпочтение для будущих топов. А, кстати, чуть не забыл. По этим ссылкам можешь посмотреть наши предыдущие видео. Но если что-то вдруг пропустил. Это был обзор от mob.org и я... Правильно. Увидимся, дружочек.